зале Декатлон. Меня зовут Надежда Новикова, и я проведу для вас сегодня тренировку по миофасциальному расслаблению. Друзья Декатлон, вижу, вы подсоединяетесь. Добрый вечер, Здравствуйте. Мы сегодня займемся с вами миофасциальным расслаблением на массажных роллах. Напишите, пожалуйста, кто знаком с этой практикой, кто подготовил роллы. Мы подождем остальных друзей Декатлон. И через две минуты начнем. Я пока могу вам рассказать, как, какое оборудование нам понадобится. Сегодня мы с вами сделаем небольшую практику на массажных роллах. Технические моменты я настраиваю. И вы готовьтесь, пожалуйста. Да, всегда готов, отлично. Нам сегодня понадобится с вами массажный вариант. Он может быть любого размера. Есть длинный 90 сантиметров стандартный бикотлон. Я очень надеюсь, что вы уже обзавелись такими. И в общем-то есть еще. Сейчас принесу еще есть маленькие роллы. Подойдет любой, который у вас есть на данный момент, а позже я сделаю свои рекомендации. Это могут быть маленькие роллы, все, что у вас есть на сегодняшний день под рукой. Эта практика очень мягкая, хорошо подходит для вечерних занятий, для того, чтобы после работы... дня расслабиться, снять излишнее напряжение в теле, потому что есть хорошее высказывание, что тело оно никогда не обманывает. И вы сами знаете, что часто, когда мы нервничаем или находимся в стрессе, то все наше тело очень напрягается. Но когда на улице прекрасная погода, мы в хорошем расположении духа, то, например, представьте себя на берегу моря, солнце припекает приятно на ваше тело, и все тело расслабляется, и вы как будто бы стекаете. Вот этого состояния помогают достигнуть массажные роллы. И, пожалуй, давайте начнем. Мы берем ролл. Даже коврик не обязательно, нужно просто Но с выдохом наклонитесь к роллу, придерживая его руками, поменяйте ногу мягкий вдох и с выдохом прокат мы добавляем с вами движения круговые головой вспомните в которую сторону вы крутили. теперь в противоположную сторону круговые движения головой вдох наверх подтягиваем нижнюю челюсть к верхней, тянемся кончиками пальцев рук к полу вдох наверх, удерживайте твердое положение за счет нестабильной поверхности рола у нас добавляются э, в работу, включаются мелкие внутренние стабилизирующие мышцы, которые при обычной... Э, у нас добавляются э, в работу, включаются мелкие внутренние стабилизирующие мышцы, которые при обычной... У браку... нас добавляется использование ролла, и мы добавляем движение в ногах, вдох к себе, и с выдохом чуть больше надавите на валик, вдох к себе, медленный, хороший прокат. И еще несколько прокатов. Если у вас сейчас есть комментарии, я их не вижу, но после занятия обязательно отвечу на все ваши вопросы. Друзья, Декатлон, миофасциальная расстояние. Это практика, которая проверена временем. Она новое направление в фитнесе, но это научно исследованная область. За последние 10 лет по всему миру огромное количество ученых исследует миофасциальную ткань. И мы закончили с вами с разминкой для стоп. Переходим на раскатывание передней поверхности голени. Займите положение на роли. Сверху мы коленями упираемся в ролл и плотно прижимаем подушечки пальцев к полу. Растяните расстояние между мизинцев до, до большого пальца широко, раскройте пальцы в стороны, потому что на руках, так же как и на стопах, находятся биологически активные точки, постимулируйте их. Это работа головного мозга. С выдохом мы прокручиваем голеностопному суставу, на вдохе возвращаемся. Выдох, прокат к голеностопному суставу и возвращаемся в ямочку в коленях. Если вы испытываете болезненные ощущения, а часто мы можем незаметно где-то удариться, подвинули стул, вышли из машины, открыли дверь неаккуратно не, не, не и ударили переднюю поверхность голени, будьте готовы к тому, что а, зажим, в теле остаются, и они сейчас могут вам отозваться. Но проживите это упражнение. С выдохом подтягиваем ноги голеностопному суставу и возвращаемся, готовимся. Мы с выдохом отталкиваемся кончиками пальцев ног, повыше поднимаем колени и лбом тянемся к коленям, держим несколько секунд. Сильнее отдайте вес тела рукам. И возвращаемся прокат через колени. И мы переходим с вами на переднюю поверхность бедра. Я передвину свой коврик. правильно расположила его. И мы продолжим. У нас с вами передняя поверхность бедра. Это очень мощная и крепкая мышца. И очень часто, когда она зажата, Компенсация происходит за счет поясницы. Поэтому, раскатывая переднюю поверхность бедра, вы можете снять напряжение в пояснице. Мы с выдохом на выдохе, тело всегда расслабляется. Чем вы можете убрать болезненные ощущения, это сделать мягкий выдох и стараться почувствовать текучесть мышц ощущения. И мы готовимся. С вами поменять позицию, мы перейдем с вами на боковую поверхность бедра. Расстояние мы будем прокатывать от колена под тазобедренный сустав, не накатывая на тазобедренный вертел и будем возвращаться обратно. Проверьте, мы не будем ковыряться на одном маленьком участке, амплитуда движения достаточно большая. Давайте приступим. Наложимся. в Локом на ролл, вытягиваем одну ногу, а другую сгибаем в колени, переводим ее вперед. Подальше шагаем руками от рола, принимаем упор руками. Посильнее отдайте вес тела ноге, которая согнута. И с выдохом мы проходим руками, всем телом прокатываем по ролу вперед, а на вдохе возвращаемся в исходную точку. Да, я знаю, что боковая поверхность бедра она очень чувствительна. Проживите это положение, зато ваши мышцы скажут вам чуть позже спасибо. С каждым разом, когда вы катаетесь на роллах, ваше тело становится более эластичным, черты тела становятся более привлекательными. И амплитуда движения увеличивается потому что в зажатых зажатые тела это всегда некачественные движения и мы меняем с вами сторону все то же самое с другой стороны поменяйте положение теперь другая сторона кладем ролл под позобедренный сустав и руками шагаем вперед подальше отрова Ногу выгибаем, выводим вперед и несколько прокатов в таком положении. Не забывайте про дыхание. С выдохом и на вдохе возвращаемся. Выдох, уходим наверх и возвращаемся в другую сторону. Сравняйте примерное количество повторов на правую и левую сторону. Мы никогда не считаем, что в эту сторону мы сделали 5 повторов, в эту тоже 5. Наше тело очень индивидуально. и возможно правая нога у вас более зажата, чем левая. Поэтому мы примерно сравниваем количество повторов и смотрим по ощущениям тела. С боковой поверхностью мы закончили. Мы с вами проделали переднюю поверхность бедра боковую. И теперь переходим на щиколотки. Это упражнение поможет бегунам, кто много тренируется. Ребятам, кто ходит, и девушкам, кто ходит в спортзал, и у них перегруженные мышцы. И девушкам, кто любит ходить на высоких каблуках. На высоких каблуках ходить очень красиво, ноги становятся длинными. Но нужно обязательно делать компенсацию, давать, когда вы походили на каблуках. Пожалуйста, придите Домой. Раскатайте свои ноги на роли, и они вам скажут спасибо и прослужат очень долго. Ногам нужно уделять много внимания. Положите ноги сверху на валик, примите упор руками, отрываем таз и несколько прокатов по задней поверхности голени. Мы также синхронизируем наши движения с дыханием, с Вдохом подкручиваем к себе, а с выдохом медленно до колена. Под коленом у нас амплитуда движения от голеностопного сустава по задней поверхности голени до колена, не закатывая в подколенную ямочку. Там проходит большой нерв, и его нервировать точно не нужно. Поехали дальше. Мы открываем таз и несколько прокатов в этом положении. Разверните ноги в стороны, большие пальцы, пятки направьте вместе. И не забывайте про дыхание. Поменяйте положение ног, большие пальцы вместе, пятки в стороны. Несколько таких прокатов. И вернитесь в восходное положение. Еще несколько прокатов. Мы останавливаемся, снимите напряжение с рук и сделаем небольшую компенсацию. С выдохом, вытягиваем руки вперед, заводим тыльную сторону рук внутрь и правую руку кладем сверху левой. Со вдохом медленно подкручиваем руки к себе, а с выдохом вытягиваем их от себя. Опустите плечи пониже, покачайте головой, проверьте, что не зажат шейные деньги. Дел. Со вдохом медленно возвращаемся. Проверьте, нам не нужны резкие движения. И если вы остановились даже в таком положении, это ваша амплитуда на сегодняшний день. Не нужно тянуть руки ниже. Просто останьтесь в этом положении. Мы растягиваем мышцы, и поэтому работа должна быть очень мягкой. И со вдохом возвращаемся. Поменяйте направление. Поменяйте положение рук. Теперь левая рука, тыльная сторона ладони смотрит внутрь. Левая сторона, левая ладонь сверху правой. Мы берем руки в замок, со вдохом подкручиваем к себе, а с выдохом выворачиваем. Запястья они могут уставать у людей, которые часто сидят за компьютером работают с компьютерной мышкой это профессиональная часто страдают от этого айтишники ребята вам нужно делать я рекомендую очень делать такие небольшие перерывы в течение дня берегите свои запястье снимите напряжение покачайте руками и у нас были с вами прокаты ног мы возвращаемся к ногам и делаем поперечные движения. поперек мышц прокаты ногами справа влево и продолжайте дышать с макушкой тянитесь вверх и еще один прокат чтобы сравнять ощущения с вы Выдохом, на вдохе возвращаемся и готовимся к силовой планке. С выдохом прокатываем вперед кончиками пальцев ног. Тянемся к полу. Это автоматически поможет вывести таз наверх. Руки находятся под плечами. Голова — продолжение тела. Зажните сильнее ягодицы и втяните пупок в себя. Крепкая планка, стоим, тело крепкое. Почувствуйте твердую основу под собой. И вспомните уроки физики. Сила, сила действия равна противодействию. Мы давим с вами в пол, а пол помогает. Он знает, что вам тяжело стоять в этой позе, выталкивает вас наверх. И Несколько секунд в этом положении. Выше толкайте таз наверх. Найдите что-то полезное и приятное в этом положении, что вы можете простоять. Развивайте свое терпение. И медленно с выдохом а мы тянем подбородок к груди, проводим таз назад, но не кидайте его. Подержим несколько секунд. Удерживаем рука, руки э, в прежнем положении, таз удерживаем в воздухе и ху, медленно опускаемся. Снимите напряжение с рук. Мы проработали с вами переднюю поверхность ног, боковую, э, заднюю поверхность голени и переходим к задней поверхности ног. Садимся сверху на ногу, здесь должно быть всем приятно. Вытягиваем ноги вперед и принимаем упор руками сзади. Мы сидим на роли сверху. И дыхание все то же самое. На расслаблении с выдохом прокатываем коленям, На вдохе возвращаемся. Медленный выдох. Чем медленнее у нас с вами движение, тем глубже мы попадаем с вами на фасциальные слои нашего тела. А фасция она пронизывает все наше тело от кончиков пальцев ног до макушки. И если раньше это считался просто прокладочный материал в нашем теле за последние 10 лет грандиозные исследования были проведены и ученые выяснили что фасция проводит и эмоции через себя и проходят сосуды через фасции и фасция соединяет все наше тело поэтому часто говорят что все наше тело это единое целое это действительно так мы останавливаемся. У нас осталась с вами внутренняя поверхность бедра, чтобы проработать ноги. Мы ложимся на коврик вниз животом, ролл кладем вдоль коврика. Расположите, согните ногу под углом 90 градусов и положите и колено, и пятку на ролл, если у вас длинный ролл. Если короткий, который 38 сантиметров, у вас будет лежать только колено. У кого длинные, тем будет немножко удобнее в этом положении. Мы принимаем упор на локтях и ставим опорную ногу на кончики пальцев, ног на, полупальцев, на полупальцы, отрываем так. Втягиваем в себя пупок. Это поможет вам поддержать поясницу от глубокого прогиба. С выдохом мы прокатываем в сторону. На вдохе возвращаемся. Продолжаем. Еще несколько таких движений. Это движение прекрасно улучшает состояние внутренних органов и является хорошей профилактикой застойных явлений, застойных явлений в тазовом дне. Прекрасная профилактика простатита у мужчин. Поэтому полюбите это упражнение, оно улучшает ощущение в интимной жизни. И мы меняем, готовимся поменять сторону. Перенесите ногу в другую сторону. Мы наносимся на кубрик. И сгибаем ногу в колени. Также упор на полупальцы. И с выдохом прокатываем сторону обратную сторону. Не спешите закатывать глубоко в пах, потому что там проходят лимфоузлы. Поэтому мы только даем направление. Такие прокаты улучшают отток лимфы во всем теле, а лимфа она движется снизу вверх. Если у кровеносной системы есть сердце, которое как двигатель сжимает, сжимается и проталкивает кровь, то лимфатическая система надеется только на сжатие мышц, и тем самым она поднимается сверху вниз, очищает пространство между каждой клеточкой и выносит токсины из нашего тела. Поэтому наш неофассальный релиз — это самомассаж лимфодренажный. В дни наших тренировок не забывайте держать водный баланс. И мы закончили с вами с внутренней поверхностью бедра и переходим на область крестца. Крестец — это физиологически зажатая часть нашего тела, поэтому ему нужно специальные Упражнение добраться до до креста. Мы садимся сверху на пол и скатываемся чуть ниже на область креста. Принимаем упор руками и скатываемся вниз. Выдох, на вдохе возвращаемся. Выдох, на вдохе возвращаемся. Скатывайтесь до низа поясницы и вдох. Сторону. Такие упражнения, крокаты на рулах ног, будут весьма кстати как профилактика варикозного расширения объема по поводу противопоказаний. Поздное расширение вен, оно не является прямым показанием, все зависит от стадии. Если ваш доктор Флеболок сказал, что вам не нужны физические нагрузки, лучше проконсультируйтесь, пожалуйста, лишний раз. Здесь политика, конечно, не навредит, не нужно врачевать, хотя роллы поистине дарят великолепные результаты, дают. И это действительно та практика, которая работает. И тот тренажёр, который несложно освоить, но который дает огромные преимущества в работе с вашим телом. Мы сгибаем одну ногу и кладем на другую. И наклоняемся в ту сторону, куда смотрит колено. Слегка наклонились и прокатываем ягодичным мышцам. С выдохом скатились вниз, на вдохе вернулись. Вдох не вернусь. Миофасциальное расслабление не нуждается в спешке. Чем медленнее вы будете прокатывать, тем глубже проработаете мышцы и свою фасциальную ткань. И поменяйте положение ноги. Теперь другая нога сверху. И мы наклоняемся в ту сторону, куда сможет колено нам подсказывает. Упор одной рукой в пол. Можно придерживаться за рол, можно придерживаться за ногу. Найдите самое комфортное для себя положение. И продолжайте. Знаете, я поняла, в чем большое преимущество онлайн-тренировок дома — вы не будете себя сравнивать с другими, кто рядом на соседнем коврике лежит, а вы будете работать с собой. И это очень важный аспект йоги, важный аспект неофициального расслабления, потому что каждое тело оно очень индивидуальное, и подход к работе с вашим телом он тоже должен быть индивидуальный. И лучше вас никто не знает ваше тело. На сегодня наша тренировка закончена. Мы проработали с вами ноги, раскатывали их. Друзья Декатлон, если вы еще не приобрели ролл, я очень рекомендую вам это сделать. У нас есть онлайн-доставка, магазин, пожалуйста, заказывайте. А я со своей стороны постараюсь поделиться с вами своей любовью к этой практике, рассказать вам много информации информации, теории, показать все это на практике. И готова вдохновлять вас на прямых эфирах в нашем онлайн-студии Бикатолон. Спасибо, что сегодня были со мной, с вами была Надежда Нова. И жду вас на следующей тренировке. Мы проработаем с, вами, проработаем с вами с ощущениями, болезненными в спине и научимся раскатывать мышцы спины. Для следующей тренировки подготовьте, пожалуйста, любой массажный мячик. Не нужно искать какие-то специальные, вам, возможно, хватит даже теннисного для начала, чтобы почувствовать ощущения. Uh, у меня uh, большой конечно набор разных мечей я вам покажу uh, чем они отличаются есть шипами помягче Есть мячики потверже, есть помягче. Слишком мягкие они будут попадать в ваше тело и не дадут нужного эффекта. Слишком твердые они будут оставлять у вас болезненные ощущения. Мышцы будут сжиматься и выбрасываться в кровь будет гормон стресса. И нужного эффекта от раскатывания нам тоже мы не получим. Поэтому рекомендую выбирать мячики, упругие, не очень мягкие, но а, которые, у которых есть отталкивающие эффекты, которые вы можете прожать в руках. Но вполне подойдут и теннисные мячи для начала. А в дальнейшем вы обзаведетесь обязательно. С